Джон, ты дай, кстати эту привет. шапочку сделал? Какой шапочку? Ну вот это вот защита от 5G. Джон, ты, ты, ты просто не понимаешь. Я вчера э, первый канал смотрел, это лучшая защита от 5G. А на первом канале плохого не посоветуют. Я дураком стать не хочу. Джон, ты серьезно? Ты кстати это. У тебя, посмотри, на правой руке отметина есть, а? Посмотри, в районе, в районе плеча вот. Ты про манту или как это у вас по-русски называется? <связывающий> манту, манту, манту. Все, все, ты чипирован. Чипирован. <связываем> Знаешь, почему нас просили манту не мочить? Потому что там этот, микросхема намочил <связываем>, и все, она зашипела. И следить нельзя. И вообще это Виктория Бони говорит, что через чип чипы нами управляют. Джон, тобой, мне кажется, это через усы управляют. <свят> ты их это, сбрей, но ну, аккуратно. А тот Джиган ган вон сбрил и все. Тютю. 50% алиментов тю тю, тю, -тю. <свят> Не, на самом деле, если бы мой муж сбрил брови, я бы тоже, наверное, развелся. Ну, в смысле, ну, не, не мой муж, а если бы я был женщиной. Ну, в смысле, я не хочу быть женщиной, ну, короче, ты мне понял. Я тебя уже начинаю хуже понимать. 5G, 5G, все. У тебя эти извилики плавятся, а у меня они прибавляются. У меня как бы и всегда их с избытка было. Как хромосом. А кто такая Бонни? Ты чего? Ты Дом 2, что ли, не смотрел? Это адрес? Что это такое Дом 2? Это жизнь. Это жизнь. 2004 года смотрю, ни одной серии не пропустил. Глебку Кувничка. Ну, Бонни вообще... У меня друг через стенку живет из ФБА, Он мне по секрету сказал, что американцы заказали этот вирус в Китае, но китайцы ну, лоханулись у них просто, ну плохая упаковка, ну китайская упаковка, вирус вытек, ну и все. Чикане, просто чикане. Вчера, значит, также между нами. Вчера один из президентов нашей России сказал, что времени на раскачку нету. Джон, он так в каждом обращении говорит. Понятно. Их же три или семь там двойников. Каждый же не запомнит, что говорил. Не, знаешь, если вот серьезно, если вот без всякой вот этой чуши, я считаю, что мы приходим сейчас в Эру Адалее. Перерождение в осознанного человека, оно через боль, как мать помнишь? Ты матрицу смотрел? Ты знаешь вообще, что, что, что Земля плоская? Ну, ты читал это? Ты когда-нибудь вокруг Земли облетал, объезжал, плывал, я не знаю. Нам кажется, у нас, у нас 26 измерений вообще, научно доказано 26 измерений, а их 26, мы просто не видим. А у нас глаза, они, глаза у нас круглые, ты видишь, они, ну, вот такой формы. Из-за этого весь мир скругляется, то вот я смотрю и кажется, что он немного скругляется. А Земля, она плоская. Ты наивный, на, просто наивно. Ты знаешь, вот если хотя бы вот один миллион людей одновременно помедитировали, как говорит Ольга Крутинская, если общее создать поле, то все паспорта в мире сгорят, и все налоги, и, да милицию, и мы все будем жить счастливо. Просто нужно создать. Общее поле. Материализация прет просто в потоке. У нас это на картошке тоже общее поле. Мы заводим и по летом ездим, у нас тоже общее поле. Работаем все. Материализация жесткая. И драки бывают ну, по соткам. По соткам все рассчитано. Раз, два, три, четыре. У меня, короче, у матери был пуховый платок, а у друга шар. Мы потерли так этот. Прикольно к волосам прикладываешь, а у тебя этот, дымом становится энергетический. Вот. Зарядились! Ржали, вообще жали. Ой, жали бы. Смешно было нам. Деймон, честно говоря, в детстве отец ко мне ложки клеил. Я, я же магнит, магнит. А уже в старших классах меня называли Баби магнит. Он ложки клеил, ты магнетизмом обладал? <laughs> ну, конечно, конечно. У тебя, в смысле, у тебя были сверхспособности, магнетизм. <laughs> да нет, это отец у меня прикалист <laughs> Он клеем их, намазывал, и ко мне клеил. Не, знаешь, если серьезно, я вот просто опасаюсь. Вот такой Грегор сейчас создан, это... Чего? Просто... МакГрегор? Если так начался год, ну, я не знаю, инопланетян... Стоит ожидать к концу года. Так, сосед, сосед у меня, по-моему, вообще инопланетянин. С другой планеты, с другой планеты. Ходит постоянно, там грибы собирает какие-то, что-то делает. Шапку связал тебе вот эту разноцветную. Так он буддист, наверное. Б буддист его знает. Он может с Два варианта, либо это самурского, либо с альфа -цитавры. А ты веришь, что инопланетяне есть существует? Ты вот во что веришь? В параллельные реальности или в то, что ин инопланетяне существуют? Ты. И, э, вот ты сейчас X-Five смотрел вообще. Слышу про такое что-то? Зона 51, знаешь? Зона 51. Ну это же художественный сериал, это же не по-настоящему. Ты вообще просто ты, демон. Ты иногда так умный, а здесь просто глупый. А, у меня дядька, дядька, в зоне 51 был. Пришел из зоны 51, короче, наколки все у него, вот у него. Тут вот что-то нарисовано, да, здесь звезды его у него. похитили, похитили. Похитили, ну, Сначала он кого-то что-то похитил, а потом его похитили на 5 лет. Ну, ты, ты на самом деле как думаешь, маски, они помогают? Нет, конечно, нет. Ну, что это? Я так не считаю. Лечишь, сказал. А лучший санитайзер это вот 100 грамм. 100 грамм наливаешь, раз, оп очистился, а потом еще можно рецепт этот, куркума и имбирь, имбирь, 4 часа защиты, 4 часа защиты дает. Я, я этого имбирь, я вначале его столько съел, у меня делари было. Это нормально, очистился, вся этот негатив ушел. У Кашпировского также еще было, раз и в таз, а потом короче этот еще прикольно, на диван лег, включили Кашпировского и я уснул, ну там правда уже время, 10 вечера было, ну да, вот, да, сработало. Как это чувствуется? Расслабься. -м -м -м. Холодные руки просто. Сейчас.